сюда эпизодом. После принятия сеанса она как бы улучшается на последующие вот, прохождение сеанса в этой работе. Вот. Ну и улучшается, во-первых, то, что улучшается сон, в какой-то степени боли уменьшается после этого. Вот. А что в дальнейшем будет, это пока нет время, сколько, как говорят, делает, <связательно> доктор свои своих делах говорит по этому вопросу. Тогда можно судить о конечном результате. Но облегчение дает, Сейчас вот как тепло, вот под рукой тепло, волна такая теплая, теплая, теплая, теплая, теплая. И до конца пальцы доходит и сходит. А куда сходит, неизвестно. Ну больше страха. А с каким вы диагнозом поступили? Слабое прохождение только крови, сужение сосудов, ну, склероз, короче говоря, артериальных реальных сосудов. Ну, а мы поработали с ним, да? Во-первых, отечность ушла. Отечность? Да, ушла отечность. более меньше стали. Потом, во-первых, у него была такая красно-синяя. Теперь немножко воспаленный процесс убирается, снимается потихоньку. Уже даже цвет ноги меняется. Меняется, Вот. Это? Что покажет, блин? Положительный фактор вот нашего начала сотрудничества в том, что именно здесь мы, так сказать, люди традиционной медицины и нетрадиционной медицины, здесь мы находим определенные, так сказать, взаимопонимания по подходу к лечению довольного больного. Просто задача. Сейчас пока на первый этап нашего сотрудничества стоит в том, чтобы именно посмотреть действительно своими глазами традиционных медиков, насколько вот эти вот действия Нины Станиславны могут приносить действительно некоторые, так сказать, ну, по словам облегчения, понимаю, снятие боли, Снятие, то есть человек, снятие его вот такого вот нервного состояния, что почти у каждого больного мы это видим с нашей патологией, с нашими заболеваниями. То есть сейчас говорить еще, вот я согласен, рано еще о каких-то результатах, но тот факт, что мы вместе стали работать, мне кажется, это интересно. Вот. Одно я могу пока сказать, что вреда она еще пока не сделала. Только пока что мы видим, что больные ну, действительно как-то ждут и хотят, чтобы она с ними работала. Ну, скажем, во многих странах Запада и в соцстранах, странах, ну, когда проценсы да. работают в тандеме в тесном с врачами, на вполне легальных, так сказать, законных основаниях, они интегрированы. в Медицинский процесс в клинике, не в штате находятся, получают зарплату. Все правильно, но мы. В принципе, как врачи, вот как работающие здесь, нам интересно, и мы ни в коем случае не будем возражать, если вот такие люди, как Да, вот, в штат хотя бы нашего нашел. отделения. Да, но идут, это не в наши, так сказать, компетенции. Мы просто это не, не можем, как. Во-первых, конечно, вопрос становится: а как ей жить? Как она зарплату будет получать? А наш у нас не получает зарплату, а наш. Ну, одним воздухом приходит. долго питаться нельзя. Да. Долго нельзя питаться, конечно, но все это мы прекрасно понимаем, но тем не менее, тут вот такой вопрос дать, на который мы просто не можем ответить. Немножко ну, Станислав, этот союз где-то посодействовал, посодействовал тому, что шкала ваших возможностей, ну, она, скажем, поднялась. Да, во-первых, шкала моих возможностей поднялась, второе, что здесь вот, например, существует, вот когда экстрасенс где-то на даму принимает, просто без медиков, он несет ответственность за здоровье человека, но мы гарантии никакой дать не можем больному. А ведь должны как-то все-таки отвечать этого больного. А здесь как бы двойная гарантия больному. Есть, конечно, Какие? после операции. Ну как, легче стало? Болеть меньше стало? Но это заслуга хирургов, а не Нина Станиславовна, или нет? Вы знаете, и Нина Станиславовна большая заслуга. А, в чем? хирургов, конечно. В чем? А, Улучшение. -то? боль -то снимается все-таки.